привет путешественникам по пространству вместе с потоками нейтрина и со мной две колеси черных а, я немножко представлюсь да, для тех кто меня не знает я аналитик и учитель системы дизайн человека уже более 10 лет и в своем собственном эксперименте с э, системой дизайн человека уже более 14 лет вот. и сейчас вот я <связать> сегодня сделать решила э, эфир посвященный э, началу началу систем дизайна человека то есть да для новеньких для новичков да, для тех кто еще а, мало знает что-то да дизайне человека это вот сегодняшняя а, наш наша встреча да посвящена этому а, сейчас я посмотрю ага, здесь у нас олеся привет рада видеть окей да что же давайте начинать я просто немножко тут смотрю там присоединяются люди сегодня поговорим о дизайне человека, да, и вот с чего все, в общем-то, началось, да. Что такое дизайн человека? Вы, наверное, уже немножко знаете, а может быть не знаете, да, что дизайн человека – это наука о дифференциации. Да, это наша наука о, уник... это наука о уникальности, нашей уникальности. Что мы все отличаемся друг от друга, да, и все мы уникальны. Это вот основной посыл системы дизайн человека: да, что мы все уникальны, нет никого похожего на нас, и никогда не было и не будет, скажем так, да. То есть мы уникальны и пришли сюда в, на... в жизнь. Чтобы прожить уникальную э, жизнь, у нас есть определенный тоже уникальный потенциал, потенциал, который заложен в нас от природы, и мы можем э, действительно его разбудить, пробудить, да, потому что он, конечно же, в нас заложен, но э, так как нас воспитывали, да, с детства, к сожалению, некорректно, не по нашей природе, никто же не знает, да, на самом деле какова наша природа вот и чем прекрасен да, дизайн человека это тем что он как раз таки рассказывает да, о нашей уникальности да и о том что же в нас заложено да, какой потенциал у нас заложен потому что он заложен от природы да. другое дело что мы просто не знаем о нем вот. И, конечно же, нас не воспитывают корректно да, по нашей природе, и поэтому, конечно, мы живем в таком, вот, да, скажем так, часто наоборот, да, как бы вверх тормашками <laughs> того, что <laughs> в нашей природе на самом деле заложено. Вот, поэтому действительно это уникальное знание, которое помогает разобраться, увидеть да, то, что у нас заложено, то, что э, заложено, у нас, и у нас есть сознательная часть и есть подсознательная часть. Да, то есть это две разные части, которые э, э, вместе существуют в нашем, вот, да, в нашем теле. У нас есть два сознания, то, что э, дизайн человека говорит. Да, и у нас есть сознание э, тела да, и э, сознание личности, сознательное и подсознательное. Да, и, соответственно, э, есть возможность посмотреть и на то, и на это, да, и сгармонизировать да, внутри себя вот эти вот процессы сознательного и подсознательного. Вообще узнать сначала, да, благодаря вот как раз чтению базовому до да, которым можно тоже получить и, и начать эксперимент со своим дизайном и соответственно начать путешествие вот это по разобуславливанию тоже да потому что у нас есть процесс обуславливания да потому что мы не проживаем свою жизнь и нас с детства обуславливают да, разными тоже родители да, воспитатели в детском саду бабушки дедушки да то есть все это да, приносит нам а, чужие какие-то да, представления о том как надо жить у нас также есть а, карта индивидуальная да, мы можем благодаря дизайн человека построить карту своей уникальности вот, и посмотреть и увидеть Uh, кем же вы являетесь да какие у вас там определенности есть кем вы не являетесь да и uh, где на вас влияют как раз uh, uh, да, uh, другие люди как раз да вот воспитание там где проходят наши и также там uh, скажем так фор формируется uh, ложное я до да, ложная я то есть uh, там где uh, формируются определенные наши реакции, привычки реагировать на определенные тоже да, качества людей, там, да, на определенное обуславливание да, того, как э, люди могут взаимно взаимодействовать с нами да, и приносить э, в нашу ауру, потому что у нас «Дизайн человека» и также есть тема ауры. Да, и мы в общем-то в нашей ауре несем некую информацию тоже да, вот то что у нас в дизайне есть вот наши открытости определенности да, и мы влияем мы влияем друг на друга этими да, открытостью определенностью вот, и соответственно то что у нас открыто да, оно реагирует определенным образом да, тоже и у нас в уме, в уме нашем создаются определенные стратегии, да, как реагировать на то или другое да, обуславливание, которое приходит извне, да, потому что есть люди рядом с нами, да, которые приходят и влияют на нас, да, тем, что у них, например, определено, у нас открыто, да, есть у нас такая история. Вот, и, соответственно, то что, то, что у нас определено, мы влияем этим на других, да, тоже обуславливаем. Вот, и, соответственно, возникают в уме определенные тоже да, вот эти привычки, как реагировать на это обуславливание. Да, и почему мы говорим тоже, да, что, в общем-то, здесь это вот ум наш, да, пытается принимать решения на основе вот этих вот обуславливаний, да, которые с самого детства идут, да, например, ребенок еще там маленький был совсем, да, но он уже заметил, да, например, что когда он там плачет, например, да, у него плохое настроение или что-то, да, то мама начинает там ругаться, да, там или что-то такое, да, реагирует как-то, да, всем плохо там, вот и он начинает уже как-то, да, там потихонечку избегать этого, да, там каких-то. Потом ребенок растет, например, да и а, там, когда он медленный такой, да, спокойный, там, да, делает так, как ему нравится, да, в его ритме, то его все время подгоняют, его все время там, да, давай быстрее, давай делай то, делай все, да, там. Вот. И, и, и хвалят его, когда он там ускоряется, да, и делает все очень быстро, да, и, соответственно, у него привычка возникает это, да, что надо все делать быстро, тогда я хороший, я молодец. Вот, а может быть, по природе его, да, как раз наоборот, нужно быть. Вот этим медленным таким, да, и, не, и не, несмотря на стресс и подпихивание да, других стимуляция да, других, он наоборот, ему хорошо двигаться в своем ритме, да, в своем темпе, вот пропуская этот стресс, да, и не отождествляясь с ним. Но кто же нас учил, да, кто же. Кто же знает, что да, действительно, это будет здорово и правильно для ребенка, да, или там для уже взрослого человека. Да. И поэтому вот дизайн человека, он как раз может помочь нам. В этом он помогает, он показывает, да, здесь. Сейчас, а -а -а -а. угу. секундочку, я просто читаю здесь. А -а -а. Так странно звучит как это я кем-то не являюсь, да, да, да, а, ну, на самом деле, да, есть то, что не являешься, да, потому что это ложное я, да, это то, что как раз вот воспитывается в нас, да, благодаря нашему уму, который, да, все это мотает на уз, как бы, да, и потом пытается на этом принимать решение, да, думая, что он вот так вот знает, и это правильно, да, чтобы не, боле... ну, не было больно, скажем так, да, здесь. Вот. И э, в, в тех темах, где мы открыты, да, потому что там весьма болезненные могут быть вещи да, у нас. Вот. Там, где мы действительно открыты, мы очень уязвимы. Да, по отношению к другим, да, и к миру вообще, да, и у нас есть еще вот эта транзитная погода, о которой в прошлом эфире тоже говорила, да, которая нас обуславливает, вот, и соответственно, да, включает там какие-то обуславливающие факторы в нас, да, там вот эта открытость тоже, да, у нас обуславливает, ну, определяет, да, скажем так, включает какие-то механизмы в нас. Потому что, опять же, дизайн человека, да, это, э, это механическое такое знание, да, в механизмах нашей э, нашей магии, скажем так, да, то есть ну, то, что Рава, да, Раву который открыл это знание, он как раз-таки э, и говорил о том, что, э, э, что это механическое да, знание, знание механизмов нашей иллюзии, да, он называл это как э, механика маи, да, механика май, то есть э, и, и, и все, что мы вот видим, осознаем, да, как бы как нашу реальность, на самом деле нереально, да, это то, что я говорил. Вот. Но это как матрица, да, если вы кино смотрели, матрица, да, то вы понимаете, что это вот все как бы, да, на самом деле, как бы, да, как будто мы в программе определенно сидим, и вот законы вот этой програ программы, да, очень хорошо рассказывает дизайн человека. Ну, то есть, да, механизмы, механизмы, да, вот эти вот программы мы действительно э, видим. Да, и, и можем увидеть благодаря дизайну человека и узнать, как бы тоже руководство нашей программы, которую мы здесь пришли прожить, да, реализовать, включить у нас мы можем да, настроить так наши все подшипнички и механизмы, чтобы они работали слаженно, да, и как бы не ломались мы очень долго, да. Сейчас, я секундочку, смотрю еще. Угу. Воспитывается это же тоже программа, вводящая от себя уникального потенциала к мудрости. Угу. Ну смотри, э, Олесь, может быть же разные виды, да, тоже здесь э, воспитания. Есть воспитание корректное, да, вот благодаря дизайну человека мы можем уже, воспитывать э, правильно наших детей, да, например, потому что, ну, в общем-то, когда Ра получал знания, это да, дизайн человек, то ему сказали, что это знание для детей прежде всего, да, потому что у них тогда будет шанс к тому, чтобы э, пробудиться, да, скажем так, и быть уже изначально, да, к, ну от рождения, да, скажем так, уже корректно воспитываться, да, и э, как бы тот потенциал, который нас спит, да, он уже с самого детства будет в них пробуждаться, скажем так, да, то есть и у них есть шанс быть <laughs> быть собой, да, без вот этого знания э, ложного я, которое у нас есть, да, потому что мы все, конечно же некорректно были воспитаны, да, и у кого-то больше, у кого-то меньше, кто-то дольше, кто-то меньше даже жил на свете да, и обуславливался. Да. Но в любом случае у нас есть уже вот этот вот момент, что мы все обусловлены, да, и мы знаем эту, эту тему ложного «я», да, что наш ум сформировал, эти какие-то, да, уже привычки ложного я, как реагировать на обуславливание, да, в этих открытых центрах наших. Вот. И, ну и опять же, да, воспитание это как это сказать здесь нет виноватых, да, в том, что нас воспитывали так, как нас воспитывали, да, это не о том совершенно, да, дизайн человека. В общем-то, он вообще говорит, да, что никто ни в чем не, <смех> не виноват, да, и нет ничего плохого или хорошего, есть то, что есть, да, но э, просто как бы да, мы невежественны в своем процессе, да, и э, ну теперь вот есть возможность также и, и уже от этого невежества избавиться, скажем так, да, и увидеть свою природу, и это очень, конечно, волшебный такой инструмент дизайн человека, да, для того чтобы действительно увидеть, что такое, да, как правильно взаимодействовать нам с миром, да, то есть познать себя, скажем так, да, увидеть, кем мы являемся, да, какой потенциал может быть у нас, начать э, разобуславливаться да, для того, чтобы... Э, ну, для того, чтобы да расцвести в своем потенциале, да, пробудить этот потенциал, который есть. Будет шанс, во всяком случае, да, пробудить его. Вот, потому что у каждого, конечно, свой путь. Да, и это тоже дизайн человека говорит да, что кто-то ну просто увидит услышит да, и пройдет мимо а кто-то действительно его зацепит и он пойдет в эксперимент да, и насколько он может да, пойти в эксперимент это тоже есть некий путь у нас до да, фрактальная геометрия как мы ее называем дизайн человека который которая нам как бы уже да там уже все написано, написано да, это как бы кто, куда, как пойдет и что там будет происходить на самом деле, да. Вот, и как, ну, и кто, и куда дойдет, и, и, и как у него будут идти эти процессы все, да? Разобуславливание у него в дизайн человека, или он пройдет мимо, да, или он там пойдет в йогу, и что-то там получит, да, или там еще где-то, да, получит какие-то там вещи. То есть фрактальная геометрия, да, но э, об этом, если интересно, можно будет поподробнее в следующих уже эфирах поговорить. Сейчас я смотрю, угу. Угу. да, и э, поэтому э, ну, воспитание, да, оно, конечно, да, зависит, конечно, от наших родителей от тех от того окружения, в котором мы находимся, да, но у нас было вот это семицентровое раньше, да, до 1781 года, на да, то, что, в общем-то, дизайн человека о чем говорит, да, что до 1781 года у нас был ну как бы да такой семицентровый процесс люди на да, тысячелетиями Она у нас как раз вот это вот семичакровая система была скажем так, да, которая и люди которые в общем-то жили стратегическим умом стратегическими планами всякими да, как раз таки поклонялись уму да, и как это, обожествляли его, да, боготворили этот ум, потому что он помогал им выживать да, в трудные времена. Вот. И в 1781 году как раз да, у нас случилась мутация, да, и, соответственно, Начали уже рождаться девятицентровые существа, да, на планете. Мы сейчас вот девятицентровые, да уже не семицентровые, те, которые были, а девятицентровые существа, которые, эм, ну, да, уже отличаются очень от этого процесса, да? э, э, ну, и обучение, и чувствительности да и вообще как бы вот задачи которые да, в общем-то была у тех семицентров и у нас да, у нас разные задачи совершенно здесь да, на земле были и, и есть сейчас да соответственно вот. и э, семицентровые существа они действительно были о, о том чтобы вот развивать ум да, вот этот стратегический да, для выживания в том числе вот и ä, мы сейчас уже, да, совершенно другие, мы homo sapiens в переходном периоде, скажем так, да, то, что рано называл. Вот и у нас уже совсем другая задача, то есть, да, и почему дизайн человека пришел? Потому что сейчас это новая эра, да, новая эпоха. Это если раньше системы все вот эти семицентровые там да, были о духе как раз таки да о том чтобы вот ну, то что мы называем тоже личностью развить личность да и как бы все вот сконцентрировано было на личности но ну, то же самое что сейчас и психология и астрология да и вот все как бы да вот эти вот истории древности да, знания древности они исключительно на личности фокусируются да, это вот как бы э, пережиток прошлого скажем так нашего да но все еще э, присутствующего в на, э, нашей жизни да потому что по-другому мы просто не знаем да по-другому -по мы просто не знаем как вот и потому что нас ну по-новому вот практически никто не учит да никто не учит как в как по-другому-то, в общем-то, быть. Да? И вот дизайн человека как раз пришел в этот мир в данный момент, да, вот в 1987 году, да, для того, чтобы как раз-таки дать вот эту новую перспективу, да, на новый взгляд на то, как можно уже, да, реализовать себя более корректно, да, и реализовать свой свой потенциал внутренний, да, уже будучи девятицентровым, да, таким существом, которые, ну, потому что уже старые вот эти, да, все системы, они, ну, плохо работают для нас, да, если работают, но не так эффективно, как это было раньше, да, у семицентровых людей. Вот. или работают только с личностью да вот так вот отполировывают личность скажем так да но никто не работает с подсозна... Подсозна... подсознательным да потому что никто не знает скажем, скажем так, да, что что из себя представляет это подсознательно и нужно ли что-то с этим делать вообще вот и дизайн человека в общем-то да ну вот прям вот расшифровывает все что у нас есть и это конечно очень помогает понимать себя да, со временем гармонизировать тоже да, свои процессы внутренние сейчас я посмотрю угу. если у вас есть вопросы по ходу да, то вы можете мне писать тоже комментарии буду рада вот и э, что еще я хотела сказать я сейчас тут у меня просто Иду, чтобы не упустить что-то. Угу. Да, ну и в общем-то, да, как раз-таки а, а, дизайн человека, да, он как раз-таки уже не о духе, да, как не о личности, да, как бы личность тоже присутствует, естественно, но фокус здесь, да, у нас на ну на нашем теле да потому что все начинается с тела и дизайн человека очень практичное такое знание до да, которое дает нам как раз возможность э, в том числе узнать как нам правильно принимать решение да, в нашем дне вот а решение да, наш внутренний авторитет который мы у нас есть да, он в теле находится да не в уме нашем и это вот то, что очень отличает, да, все. Все говорят, подумай, подумай, да, там, прежде чем что-то делать или там это, да, и все фокусируются на уме. Это семицентровая вот эта вот э, как бы тема да, пр прошлое, пережитки прошлого. Вот. А на самом деле э, то, что сейчас для нас работает, да, это вот этот внутренний авторитет, который есть в теле. Да, и поэтому дизайн человека прежде всего да, он как бы нас э, возвращает в тело уважение да, любви к телу нашему тоже да вот. и потом уже как бы есть возможность тогда да, э, разобусловить наш ум чтобы он приносил пользу также да, для других людей вот. и поэтому да это очень такое знание мощная и очень помогает да, в том что, в смысле, что действительно вы можете узнать, как вам правильно, да ваш, вашему транспортному средству. Это вот такая аналогия, да, может быть тоже, да, что у нас есть. В общем-то это то, что Ра всегда приводил пример, этот любимый, да, то, что у нас есть а, транспортное средство, да, это наше тело. У нас есть личность это наш пассажир в этом транспортном теле это то что мы осознаем то что мы знаем о себе это вот это вот личность это транспортное средство это личность это пассажир в транспортном средстве в в этом теле в этой упаковке как ра говорил тоже он говорил что это вот тело это наша упаковка определенного определенная тоже с разными характеристиками здесь, да? тоже упаковка, <смех> у кого-то выглядит одним образом, у кого-то другим образом, да, но это вот такая упаковка, да, на, одно, на одну поездку, на да? наше транспортное средство, автомобиль наш, да, тоже, вот на одну поездку, которая предназначена, да, в этом мире, в этой иллюзии. В которой мы находимся вот. и почему я тоже да вот поздоровалась да, с... так вот мое приветствие было до да, путешественником в пространстве с потоками нейтрина да, потому что мы действительно э, ну, живем в иллюзии да это на самом деле вот мы путешествуем в пространстве да, и только наш магнитный монополь который является как раз водителем в транспортном средстве нашим да, он как бы делает эту иллюзию объемной, да, и как бы материальной, да, такой. Вот. А на самом деле мы такие частицы, да, которые в пространстве несем все времени, всякие там субатомные суб структуры да, и так далее. Вот, которые, да, несутся в пространстве и кажется, как будто мы здесь вот сейчас, да, вот сидим в своем там пространстве дома, там да, за компьютером. На самом деле мы несемся практически практически со скоростью а, света, да, с, а, в пространстве вместе с этими потоками, да, но только как бы, да есть некий есть некий магнитный монополь да, в нас который в общем-то собирает как бы вот эту создает эту иллюзию да, что мы разделены что мы физические вообще да и вокруг нас тоже физическая реальность вот, но это как бы вот так да если смотреть таким способом на дизайн человека и на мир это вот моя реальность скажем так в течение уже вот 14 с половиной лет да то есть я так на нее смотрю на нашу реальность и э, это помогает это помогает очень э, во-первых э, принятию принятию того что есть да, и очень трансформирует в общем-то да, и, и принятию и себя и других и мира вокруг да и вообще вот эта механика дизайна да, она э, помогает э, увидеть вокруг да вот что происходит на механическом уровне э, и позволяет отстраниться как бы да и наблюдать со стороны как в кино как кино да эту реальность, вот, поэтому да, это очень так интересно и такое захватывающее может быть кино, хотя непростое, естественно, да, может быть и вот сегодня, например, да, непростые дни у нас, вот, но при этом а, можно увидеть саму механику, почему вообще да все происходит и это тоже благодаря дизайну человека, я очень Рада, что у меня есть такая возможность увидеть это, да, и как бы понять вообще, что происходит на механическом уровне. Потому что это действительно э, помогает принять тоже да, ту реальность, в которой мы происход э, все происходит, в которой мы живем. Так, сейчас я смотрю. Угу. Так, до сих пор э, моему уму непонятно, как это все с тела начинается, хотя уже ослабел, потому что вижу, как тело рулит. <laughs> да -да. А, а ум, в общем-то, да, он, ему может быть и непонятно, в общем-то, да, потому что он же хочет рулить ум, да, и мы привыкли, нас учили, в общем-то, да, рулить умом нашу жизнь, да, как бы подумай и э, делай потом, да, действуй на самом деле э, так не работает да? ну, ну, работает понятно да но результат выпал понимаете какой да, у вас <с> э, то есть вы где-то запутались да, какие-то неверные решения которые приносят э, разочарование да там расстройство фрустрацию гнев да какие-то сопротивления в жизни и так далее да то есть э, всегда можно увидеть да то что дизайн говорит да, что можно всегда увидеть Видеть, э, по результатам да, э, верно ли вы двигаетесь да, свой, на своем пути верно ли вы двигаетесь то есть э, если вы корректны да, э, если вы двигаетесь в своей стратегии авторитета да у нас есть вот такая тема до да, стратегия типа да потому что дизайн человека у нас есть четыре типа да, которые э, на генетическом уровне да, даже по по генетике наши до да, разные совершенно вот, и как, и у каждого типа да есть четыре разные тоже вида э, э, ауры да и соответственно э, разные типы тоже да и у них есть э, разные стратегии чтобы уменьшить сопротивление от жизни да, здесь вот, и, соответственно, и, и есть внутренний авторитет, про который я уже говорила, да, то есть есть стратегия, чтобы меньше было сопротивления, да, в жизни, да, чтобы облегчить, скажем так, наш путь. Вот, и если мы придерживаемся этого, э, да, то, соответственно, легче становится. Да, и мы можем увидеть тоже, да, и, и если мы знаем свой э, тип и свою стратегию, и свой авторитет да, внутренний, и следуем как бы, им, двигаемся через них, да, принимаем корректные решения. Вот, то, соответственно, меньше сопротивления, меньше э, неверных каких-то решений, да, меньше там фрустрации в зависимости от типа, да, меньше гнева, меньше э, горечи в жизни, да, всяких разных разочарований меньше в жизни. Вот, и соответственно да тогда это просто вот как лакмус такой да тоже показывает как э, верно ли ты двигаешься да, на своем пути на своей фрактальной геометрии вот, и э, помогает как бы да тоже реализовать как раз да раскрыть вот этот потенциал пробудить его да в общем-то в то что в нас заложено и потом уже в общем-то двигаться соответственно ему да и э, учиться мудрости тогда да, учиться мудрости но все начинается да, с тела да, как я говорила в котором внутренний авторитет как раз таки да, и поэтому очень важно сначала с телом соединиться э, начать доверять ему да и тому внутреннему авторитету который у вас да, ваш собственный вот, и соответственно тогда уже да, все остальное гармонизируется у нас постепенно потихоньку, да, потому что у нас семь лет примерно, да, нужно для того, чтобы первое разобуславливание да, такое да, шелуха халука потихоньку очищается, очищается да, и вот как бы вот это вот, мы можем видеть уже да, какие-то вещи более ясно вот и соответственно ну, и больше доверять нашему внутреннему авторитету да? но для этого нужно вступить в эксперимент свой да? узнать свой дизайн да и грамотно корректно вступить в свой в свой эксперимент с своим дизайном да здесь не нужно верить ничему это совершенно не не о веровании да этот эта система да это не уверование это о, о том чтобы проверять это да, потому что это действительно ну как бы, да, э, логика без практики <laughs> мертва как говорится да <laughs> и это дизайн человека тоже да потому что очень важно, чтобы вы не только э, изучали, да, знания, но и действительно экспериментировали. Тогда и жизнь меняется, да, и вот эти вот трансформации все происходят. Вот. Но ум, опять же, да, он может не понимать, не да, понимать как это все работает, да, почему это все работает, да, для него это, может быть, оставаться загадкой очень, ну, вообще, как бы, да, постоянно, потому что он-то, да, он привык рулить, а тут приходится, в общем-то, сдаться. Тому, что не он главный тут да потому что на самом деле он невежественен и некомпетентен в том чтобы а, знать как вам принимать решения да как вам двигаться по жизни потому что есть внутри у нас да вот этот вот а, как раз а, ну, у нас есть транспортное средство, у нас есть водитель, да, который везет это транспортное средство, да, он, он знает, куда нужно двигаться, да, нам, и какие опыты получать, какие встречи должны быть, да, на нашем пути, вот, и это не ум. Да, ум это пассажир да на, ну наша личность да то, то с чем что мы осознаем и то с чем мы отождествляемся да, говорим это я да это я вот все что вы видите все что вы наблюдаете да как бы это вот <coughs> пассажир да, который сидит на заднем сиденье транспортного средства Сейчас секундочку <coughs> И который э, не пришел сюда, да, для того, чтобы решать, куда, ему ехать, куда ехать этому транспортному средству, да, и э, мешать водителю. Потому что, когда он мешает водителю, да, этот пассажир, он там э, э, командует и говорит: езжай туда, езжай сюда, да, делай то, делай все. Куда ты поехал, мне надо туда, да то, соответственно возникают вот эти всякие проблемы да, вот эти сопротивления наше транспортное средство на да, ломается в ямы в буерраки в столбы врезается да у нас меньше тогда энергии для того чтобы быть здоровыми до да, счастливыми радостными и соответственно больше ну, всевозможных проблем да, ну, Часто как раз люди приходят да, в дизайн человека, потому что у них какая-то проблема, да, и она э, э, и уже запутались так, да, что уже не знают, что с этим делать, просто, да, как двигаться, куда двигаться дальше, да, вообще как выбраться из этого. Поэтому дизайн человека в этом тоже очень да, помогает как раз понять себя, да, и как, в общем дает практичные такие да, решения. Тому, как прийти к себе, в том числе, да, все начинается со стратегии авторитета и с базового чтения. Да, это то, что важно получить тоже, да, базовое чтение у профессионального аналитика, да, не, не у кого-то там да, непонятного какого то человека, да, действительно, кто отучился или там до да, студенты есть, которые могут тоже давать э, студенческие чтения, да, хотя бы как бы такой уровень, да, но которые уже знают, да, студенты, которые уже знают, как давать, да, и что нужно давать. Вот, и э, кто, ну, как минимум, да, вот, профессиональный, первый профессиональный уровень не прошел, да, те не могут давать чтения, да, и это будет некачественное чтение, вот, поэтому очень важно, конечно, да, вот, корректных людей находить, которые, в общем-то, да, помогают э, и могут дать качественное чтение. Так сейчас я сейчас смотрю. Угу. Я так долго шла к сонастройке с собой, именно сейчас очень особенно благодарна в нужном месте, в нужное время. Да, пожалуйста, во благо. И <клышленный> что же сейчас секундочку угу. и вот есть несколько вопросов также до да, которые я хотела озвучить не обещала что я их озвучу и отвечу да, почему так сложно доверять себе и так легко доверять всему остальному, да, вот как вариант <смех> вопроса, <смех> потому что нас, опять же, не научили по-другому, да, это наша привычка, привычка ложного яда, вот этих вот стратегий всех, да, которые с детства укоренились. Вот, и поэтому у нас есть целая куча авторитетов, у нас есть родители, да, вот ну, все системы, как бы, да, все бабушки, дедушки, там, воспитатели, да, разные учителя и так далее, да, которые являются авторитетами. Да, прошу прощения, у меня что-то тут. Секундочку. И которые э, ну, сами так живут, да, и, соответственно, и нас учат, да, тоже тому, что все авторитеты, да, всем нужно слушать, всех сл нужно слушать, но только не себя. А, сейчас, секунду. <сен> И поэтому очень важно, опять же, да, понимать себя, свой, свой дизайн, да, и свою стратегию авторитета для того, чтобы э, научиться доверять себе как раз-таки, да, и э, прислушиваться к себе. Да. Но опять же, это в теле находится, да, наш внутренний авторитет, наши да, все э, ощущения, которые нам могут. Подсказать, что для нас именно корректно, да, и это опять же не в уме. Потому что мы говорили, да, что это ум, э, ум он как э, привычка, да, тоже срабатывает именно, э, подсказывает, да, как нам э, более комфортно взаимодействовать с обуславливанием. Да, это может быть очень даже и не то, что нам нужно на самом деле, да, но чаще всего чаще всего да, как нам себя вести в тех или иных ситуациях и мы предаем себя да, но э, доверяем до да, тому что было сказано или нас чему научили поэтому да вот все начинается опять же да, со стратегии авторитета И второй вопрос, почему я спустя 9 лет эксперименту уму удается перетянуть на себя внимание? Ну, потому что, опять же, да, это привычка. Ум, он очень сильный, он очень сильный, и он... Э, сейчас, секунду, да что ж такое у меня, голос куда-то пропадать стал... Сейчас, секунду, да, и ум очень сильный, и он привык, да, и он э, привык контролировать нашу жизнь, да, контролировать и думать, что он главный. Поэтому э, как только есть какой-то шанс, да, себя опять показать, вот наше ложное «Я», оно всегда как бы здесь, да, как бы я такой такое «Привет, привет, я тут, да, давай-ка давай, как уже привычно нам, да, поступим опять, да, и как бы, да, обращает на себя внимание, да, что «Привет, я тут», и да, иногда мы даже не замечаем, да, что мы опять втянулись во что-то, но самое главное, да, вспоминать, вовремя вспомнить, кто я, да, если вы уже знаете свой дизайн да, и свою стратегию авторитет, и остановиться, остановиться и двигаться уже корректно, да? то есть ну, как бы, да, э, ну, не давать уму, силу, опять включиться да, вот в эти темы стратегии ложного «я». Как бы это вкусненько не казалось, да, на первый взгляд, и логично, да, или как-то еще. Потому что ум он такой хитрый, он может объяснить все и как бы, да, и... но это приведет куда? Да, приводит нас это куда, к какому решению и что это приносит нам? Вот в чем вопрос. Да, и как научиться э, начинающему свой эксперимент доверять себе с чего начать начать нужно с базового чтения да, то есть ко корректного базового чтения да, по дизайну человеку профессионала или ну, хотя бы да тот кто уже вот на профессиональных уровнях учится, да то есть ну есть да тоже такие студенты которые могут уже практиковать вот конечно же да, могу посоветовать обращаться ко мне, потому что я профессиональный аналитик уже в течение очень много времени, да, как я говорила, что я как-то сторожил дизайн человека в России. Поэтому действительно очень много знаю и как бы уже да ну и обучаю профессиональным профессионалов. поэтому в общем то можете обращаться если. Есть необходимость в чтении. Вот очень тогда четко все расскажу, покажу, кто вы, что вы и о чем вы, да, и как вам начать эксперимент ä, с собой, да, эксперимент в своем дизайне, да, то есть расскажу, покажу все детально тоже, да, как, ну, покажу, имеется в виду на карте, да, где это все находится у вас, да, как работает. Вот, и, собственно, да, и свои примеры приведу, да, и, и ä, объясню, как вам двигаться тоже корректно, да, чтобы начать правильный эксперимент. Потому что действительно когда человек уже профессиональный аналитик да он уже действительно ну, там когда профессиональный аналитик это уже где-то три с половиной года как минимум человек в эксперименте как минимум да и он очень много уже знает как бы да тоже вот и хотя бы у него есть какое-то представление да, о том что как быть корректным да? Вот. ну в идеале конечно да это когда человек там ну, уже семь лет в эксперименте да тогда уже есть вот это да, еще мощнее понимание да, того как двигаться да, уже первый вот этот семилетний цикл да, он трансформации про прошел вот это первая шелуха ложного я как бы тоже отшелушилась да и человек может уже если он действительно в эксперименте был все это время да он может действительно очень так поделиться ценными уже какими-то вещами быть уже внешним таким авторитетом да, которому действительно есть что дать и рассказать вот поэтому как-то так вот и то что я тоже обещала немножко да, осветить в конце я надеюсь ответила на вопросы если они есть то угу. Я еще могу что-то там добавить, если нужно. Так, да, ум очень сложный, очень его чувство, а это путь ложный, я далеко от себя. Угу. Вот, но опять же, да, самое главное учиться а, а, видеть, да, что, где ум, а где <laughs> наше тело, да, куда оно ведет и что оно хочет, и как бы, да, и что для него правильно. Потому что, опять же, тело, все начинается с тела да и стратегии авторитета а потом уже ум да как бы он может реализовать себя как внешний авторитет да, полезный для других людей ум хорош для других если он как бы разобусловлен тоже да вот. а, а так сплошное бла-бла-бла и хлам всякий до да, которые никому не полезен и ничего хорошего не может принести вот поэтому да здесь самое главное это стратегия авторитет в любом случае это начальная точка всего путешествия и чтобы это действительно да, знающий человек вам рассказал что это такое и как это да, для вас будет корректно для вас и, и прям вот конкретно для вас так и вот да я немножко хотела о погоде смотрю что я уже тут очень задержалась со своим да, э эфиром думала ну, там максимум 40 минут уже 50 поэтому не знаю о погоде уже наверное ä, как вам рассказать чуть-чуть о главном вот буквально пару слов да, ну в общем то да и то что вот сегодня ну произошел да вот этот момент тоже очень интересно на самом деле посмотреть как работает погода да ну я, я уже вот 14 лет наблюдаю за погодой поэтому я как бы уже для меня интересно каждый да вот этот процесс и в том числе вот то что происходит это очень сильно показывает да как вообще работает механика в том числе и дизайн человека и погоды да, и э, ну, это отдельный какой-то разговор, могу сделать тоже, да, эфир о погоде, если вы хотите. Вот. А, э, как раз у нас сегодня ночью, да, э, даже не ночью, а э, уже туда, ближе к 10 утра, да, случился переход, как раз, да, Вот это вот было у нас э, прошлая неделя была посвящена духу, как раз, да. Вот этой, перепадом настроения, всевозможные нас шатало туда-сюда, да, то, то настроение, то выключенность, то меланхолия, то любят, не любят, все про любовь, да, там все говорили там интимности дела такое, да? вот. Но в том числе, да, вот этот как бы, крест духа, который, до да, был вот вчера. Да, и переходил переход сегодня, как раз с утра, да, вот, он был посвящен как раз таки эгоистичности, да, и, в общем-то, это туда, куда мы идем в нашем глобальном цикле. Да, и об этом тоже может быть отдельный эфир. Если вам интересно, вы пишите мне, да, какие-то вот вопросы, там, заявки тоже, да, по эфиру. Если вам что-то интересно, я расскажу вот И, в общем-то, да, это куда мы идем. Вот эти у нас есть глобальные циклы в дизайне человека, да, ну и разные циклы, да, от лунных циклов, да, которые вот, да, до глобальных циклов, которые тысячелетиями, да, идут, и которые на нас очень мощно влияют. Вот, и, соответственно, да, вот то, что, в общем-то, было, вот эта эгоистичность, это куда мы идем, да, и мы сейчас, вот, ну, в 10 утра. Сегодня, да, по, по сегодняшнему дню по Москве, да, там плюс-минус там какое-то время, да, может быть. <out> перешли как раз у нас крест-планирование пришел, да, и эта тема ну, планирования, да, и договоренности разных, да, потому что у нас пришел целый канал тоже, да, в погоду. Это тридцать семь и э, тема такого э эго э эмоционального эго до да, договоренности всевозможных поддержки и так далее да. и как, как вот э, ну вот это вот процесс утренний процесс эгоистичности запустил э, механизм э, поддержки, которые сейчас по всему миру, да, вот весь мир сейчас, да, поддерживает там Украину, там Россия, там, да, или еще что-то, да, то есть, ну каждый по-своему. Я как бы сейчас в политическую тему не, не смотрю никуда, как бы, да, просто смотрю механику чисто, да, потому что это самый лучший способ просто безличностно, да, потому что опять же дизайн человека, да, ничего личного. Да, здесь просто механика это то что я всегда говорю да это когда-то ко мне пришло вот это понимание действительно что ничего личного все только механика. И вот как бы это жестко там да, с, ваш, с моей стороны да тоже вот не звучало но это действительно так да просто все механически происходит и можно увидеть да вот эта эгоистичность которая была утром и вчера да Lại, вот она принесла вот это вот как бы да вот это вот возмущение социума да и того что поддержка по всему миру да произошла то есть вот это да сообщество с люди как бы да все как бы объединяться стали да по духу как бы тоже по каким-то да своим убеждением предпочтением там да, и поддержку оказывают на да, людям другим которые сейчас в непростой ситуации вот и как раз да вот первая линия она говорит о гармонии до да, ключ к успешному поддержанию э, взаимоотношений да почему так много возмущений всевозможные да и, и вот этих вот посылают, посылают там до да, эту гармонию там мира всем мире и так далее да потому что это вот погода такая да сейчас и как бы очень интересно на это посмотреть вот таким то с такой точки зрения да, вот э, такой отстраненного наблюдателя если да, не вовлеченного в процесс поэтому погода рулит да и это то что я тоже угу, сейчас я смотрю угу. Да. Угу. Угу, да, всяко разное, да, и сейчас движуха разная, да, началась тоже, и все как бы, да, поддерживают, и э, все такое, да, поэтому э, рада, да, что немножко осветило вот таким вот образом если вы посмотрите на да, на процесс тоже интересный вот этот глобальный переход который в двадцать седьмом году у нас до да, случится то что ра говорил да тоже вот как раз он наоборот да это то что сейчас уже да вот это вот поддержка как бы да и все что в, теч в течение 400 лет да, у нас существовало да, вот эти вот все племенные наши договоренности, да, поддержка, там все, да, как бы ты мне, я тебе, вот это, да, все. Вот сейчас разруш, разрушается, да, и а, мы переходим как раз в тему эгоистичности, это вот как бы наоборот, да, и откуда мы ночью, да, как бы пришли, ну, утром, то есть, да, пришли, вот, и, соответственно, куда мы откуда мы идем да то есть вот эта поддержка которая да вот она вот вся сейчас э, существует да и э, но она уже уменьшается уменьшается уменьшается и вы можете это видеть в мире да, что она все меньше меньше и меньше становится и вот все вот эти социальные структуры которые раньше нас поддерживали да они все больше как бы да такие это мы сами по себе, да, вы сами по себе, если вам надо, там, типа, ну, платите, да, вот эта эгоистичность как раз-таки, да, материализм вот этот, вот, и как бы это туда, куда мы идем, поэтому тоже интересно, как бы, да, такой вот звоночек посмотреть, как это, да, работает. Вот, поэтому надеюсь, это тоже было полезно для вас, да. И если вам интересно, также вот обзоры там погода, да, то я вот тоже создала телеграм-чат свой, да. И если вам интересно, пишите мне в личные сообщения, да, в Инстаграм или Facebook или где вы будете смотреть это, да. И соответственно вы можете написать мне звездная погода. Да, и я вас добавлю в Telegram тоже чат, да, где мы обсуждаем погоду, да, и я там пишу, иногда даже по линиям какие-то да, темы. Вот, и вы можете присоединиться и быть в курсе. Вот, что же, на сейчас я завершаю это всё, да, что я хотела вам сказать на сегодня. Надеюсь, это было полезно. Вот, сейчас я посмотрю еще. Очень интересно, да, спасибо. Вот, и до следующего четверга, если что-то поменяется, я сообщу. А так, в принципе, да, планирую по четвергам, да, встречаться и обсуждать какую-то тему. Надеюсь, это будет тоже вам полезно очень рада буду опять же вашим вопросам каким-то до да, интересующим, интересующим интересующие вас темы обсуждать какие-то да, потому что в дизайн человека да, можно обсуждать практически любую тему вот и чем я его тоже очень люблю и в общем-то все что связано Да я помогаю найти гармонию да, тоже с миром с деньгами и с собой поэтому на любую из этих тем вы можете тоже задавать вопросы и будем обсуждать и до встречи тогда да все пока пока на сейчас пока